Я очень довольна отношением к клинике, потому что сначала муж мой лечился тут, очень довольным остался. Потом я пришла сюда. Очень хороший коллектив, вежливые, приветливые, улыбчивые. Я была у невролога Гюльбаха Хаджаевны. Очень сильно болела голова. Сейчас не беспокоит вообще головная боль. Но я продолжаю еще лечиться у нее. Мне очень нравится Best Clinic. Вот, я думаю, что у них будет все в порядке. В дальнейшем я желаю им удачи. Большое спасибо Best Clinic. Я желаю вам удачи.